Друзья, коллеги, поздравляю всех с новым годом. Желаю в следующем году нам прорыва по соинвестированию в моменте недвижимости. А не непонятного нарыва, про который нам все время рассказывает наш президент. Поэтому все у нас получится в следующем году. Новые объекты есть, новые направления проработаны. Будем работать, все вперед.